Горы, степи озера Все прославляет нашего Творца Автор вселенной великолепно Для своей славы все вокруг создал Ты наш великий царь мы Поклоняемся ты Наш великий Бог мы твой народ Наш великий царь, мы, поклоняемся ты! Наш великий Бог, мы твой народ! Звери и птицы, каждый стремится, Чтобы прославить своего творца! Рыбы в глубинах, орлы на вершинах, Все прославляют Бога без конца! Наш великий царь мы, поклоняйся ты, Наш великий Бог, мы твой народ. Ты, наш великий царь мы, поклоняйся ты, Наш великий Бог, мы твой народ. Дети Божьи, Дети Божьи, стремимся тоже, стремимся чтобы прославить нашего дворца, В миках и песнях, славимся вместе и посвящаем жизни и сердца. Ты, наш великий царь, мы поклоняйся ты, наш великий Бог мы.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 Поклоняйся ты, наш великий Бог, мы, твой народ, Ой, святой народ, ты, наш великий царь, мы, поклоняйся ты, наш великий Бог, мы.